и всем дарова это видео не моё это видео не игра это просто реакция на канал Sonic эм, Ubisoft сразу дел делают сразу 10 асс 10 10 ассасинов 10 игр серии Assassin's Creed. дам я не знаю честно говоря что из этого получится ну потому что ну, ну это юбисофт Ubisoft мог могут сделать все если только соберутся... Угу, если соберутся. Сейчас будем будем смотреть. Я уже это видео как бы посмотрел, ну, немножко. Ну... Но... Юбисов сразу дел, делает сразу 10 ассасинов. Ребята, ассасин опять будет выходить каждый год. Ну не свиши! А смотри. что так загрустили, Почему плачем? Не рады? Это Ubisoft! Но давайте так. Хотя бы для моего канала будет очень много материала для создания контента. Так что плюс в этом определенной. Отчаяние. Ну, а для сейчас. создания контента. Так что плюс в этом определенно есть. Задумайтесь. Я оптимист. Я оптимист. Каждый день я на шаг ближе к Отчаянию. Отчаяние всегда побуждает к действию. Так инсайдер Том Хендерсон после того, как пообщался с разрабами Ubisoft на тему Far Cry 7, решил также поговорить с ними. Все про The Он даже не подозревал, что творит компания серии на данный момент. И когда узнал, то мягко говоря, был в шоке. А... Если вы стоите, то рекомендую сесть. Дело а в том, если видит, то рекомендую делать. Делают сразу 10 Assassin's Creed. 5 из этих игр мы уже знаем. Их анонсировали Мираж? в прошлом году. А... А 10 Сейчас Assassin's Creed. посмотрим 5 из этих... Ми... Assassin's Creed Mirage. S H Creed Co, Name Red, S H Tri Creed Co Name Hex, S H Creed Co Name Jade и S H Creed Partnership. Это мы 5 знаем. Угу, mm -hmm. 5, Их игр, 5 из уже этих знаю. игр. Их анонсировали в прошлом году. И эти игры мы сегодня обсудим. Там очень интересно. Местами меня прям удивили новости. Mm -hmm. Также обсудим возвращение камьвера Assassin's Creed и почему да. Ubisoft на это решилось Опять же, Том Хендерсон чуть ли не лучший журналист в игровой индустрии. Эксклю... Том Хендерсон реально лучший жур... журналист в игровой индустрии. И написано, эксклюзив Ubisoft идет в банк на Assassin's Creed. Ведь уже запланировано еще 4 игры. Мне, кажется что, что кажд... мне кажется, что риги... мне кажется, ребят, мне кажется, честно говоря, что Ubisoft когда-нибудь сломается, ну и все, и тебе ни Assassin's ни не Far Cry не будет. В и, кстати, Я на тоже. На... Ой, кстати, ребят, ссылка на канал будет вот, на этот канал вот, в описании, на это будет это видео. А Рекламка, рекламка, рекламка, рекламка. Ну, собственно, как мы живем без рекламки? Так, это рекламка, рекламка, рекламка, рекламка. Можно банк с карты Р, Киви кошельком, Юмани. Плейрок, рекламка, рекламка, рекламка. Мне никто за рекламку не платит, Соник. Поэтому я и пропускаю. Мне понравится, но мне на самом деле всегда заходил конвейерный ассасин. Угу. Ну... И тут я объясню, чтобы меня правильно поняли. Почему? А то сейчас пункт на канале будет. Первые части Assess да, Creed создавались как сериал, в прямом смысле этого слова. Каждая игра серии это, по сути, был новый полноценный сезон. Сюжет был заранее продуман для всех частей, и игры работают идеально только вместе. Ты мог, конечно, играть только в определенную часть, но тогда ты бы ничего не понял. Ну и элементы сериала вы можете увидеть. Начиналась каждая игра с того, был. что тебе рассказывали, что было в предыдущих сезонах. После этого, собственно, проходишь игру, и в конце всегда был мощнейший клиффхэнгер. да. Или Игре Престолов, который... Ты такой проходишь сюжет, бегаешь там в Assassin's Creed. Это, кстати, все подписчики мои на Твиче знают. Ты там бегаешь в Assassin's Creed, изучаешь все и потом тебя... БАЦ! Ты проходишь игру, ну как я, к примеру, Юнити прошел. Там дальше, собственно... Клиффхэнгер был, блин. Рояль в кустах, блин. Захватывал тебя на крючке вот. и держал аж до выхода в новой части. Ибо интересно, что же будет дальше. Словами не описать, Юнь, что воск не будет концовки того же братства. Концовка взорвала все да. мозг. Мы год не понимали, что за нафиг У -у -у. происходит. И эти игры до сих пор вызывают эти да. эмоции. Да. Че это херня это было? Вот это что было? это да. было, это херня? И как сезон сериала, конечно же, Ассасин да. выходил каждый год. Угу. И тут не было никакой проблемы. Мы получали да. хорошие игры и были счастливы. Да. Исправно работающий конвейер, который производит годноту, это хорошо. Что бы кто ни говорил, все стало плохо как раз тогда, когда Юбисов перестали справляться. И игры получались все хуже да. и хуже. Поэтому я не вижу проблемы в том, что Ассасин будет выходить каждый год. Он наоборот возвращается к своим сериальным этот новый конвейер mm -hmm. качественный, и That's в этом я сомневаюсь, учитывая ситуацию компании на Mimera. данный момент. Причем у них плохо со всеми играми. Почти каждый день читаешь какую-то новость в этом плане. Вы знаете, что короче разработка Beyond Good and Evil 2 остановилась, потому что директор игры ни разу в 2023 не был в офисе. Он даже не объяснил ситуацию, он просто не... При... Это смотрите, то есть как это. Пример, я бы не записывал видео целый год, потому что меня не было в... не было тут. Не было вовсе, не было дома. Реально. Странно, блядь. Как пишет, вот так, Ubisoft Монтпеллер покинул управляющий директор Гийом Кармона, Кармона, да. Который не появлялся вовсе с начала 23 года и с тех пор не вернулся к своим рабочим обязанностям. Причину отсутствия остальным сотрудникам не объяснил планер май ваш май и сломается так что мы не можем говорить о том что будет идеально и который будет нам давать годноту за годноту и как было в прошлом как раз мне кажется все будет наоборот игры будут плохими и переноситься постоянно но посмотрим может я ошибаюсь и юбисо всех удивят шедеврами и тогда ждут помимо того что уже анонсировано и тут интересный момент. Издатель понял, что люди покупать одно и то же не будут, Нет, поэтому не игры видим. очень сильно будут отличаться. Только следующие два Ассасина будут в знакомом для нас стиле. Мираж, который опирается на первой части, да, и Коднейм Ред, который опирается на последние душные трилогии. Остальные проекты — это эксперименты. А, кстати, а, вроде бы Коднейм Ред — это, ну как бы вам сказать, это Сэшн крит. Трилогия. Assassin's Creed, эм, трилоджии, часть Китай, трилоджи часть Индии, и трилоджии, часть Рас Раша, Россия. И вы Извините, можете признать, что как минимум интригует. Итак, те самые пять проектов. Первый это Assassin's Creed Nexus. Nexus. Игра для VR. -а. На самом деле, игру анонсировали еще в 2020 году. Но много лет про этот проект ничего не было слышно. Я вы хочу думали, себе VR. Очки опуски мета -виаре. но после провала всей этой метавселенной Цукерберг мы расторгнули. И игра, скорее всего, выйдет на все Виар устройства И в чем вся суть с этой игрой? Дело в том, что это нетипичная Виар игрушка как Юбики до этого выпускали. Это серьезный и дорогой проект по типу халвы про Алекс, поэтому, собственно, на разработку Alex, потратили yeah. больше трех лет. По словам инсайдеров, игра имеет две особенности. Первое. Assassin's Creed Nexus будет дико фансервисной. В ней будут линейные миссии за почти всех героев и всех?! Таир, Эдсо, Коннор, Хейтом, почему-то Кассандра. Хотя. Вы представляете, как в VR вы сможете от первого лица взять глаз циклопа и засунуть его? Вторая важная особенность игры это то, что Юбисов хочет сделать революцию в VR-индустрии. Механики ага, кстати. Будут такого высокого качества, что нигде подобного вы больше не найдете. Драки на мечах, паркур, смешивание с толпой, карманные кражи, и все это, собственно, на VR с полным погружением. И гвоздь программы это, конечно же, прыжок веры. Представьте, какие же ощущения будут от такого. Наслаботайте. Да, словами, да, да, да. И как оказалось, разрабы все это настолько хорошо <свист> реализовали в игре, что руководство уже ведет разговор о разработке второй части, которая собственно, тоже часть из. Первая часть, ладно, ладно, ребят, я могу вам так сказать, первую часть, ну ладно, ждем. Вот вторую часть, вот, выпускать сразу после первой, вот это вот смысл реально. Тем более, если учесть, что Ubisoft не, не очень-то особо сильно любит выпускать по две игры в один год. Это реально очень много. Как мне кажется. И тут на самом деле я немного растерян, потому что, наверное, пережить лучшие моменты серии на VR я бы mm -hmm. очень хотел. Mm -hmm. и, наверное, я буду тоже безумно очень доволен, хотела. если такая игра кажется хорошей. Но у меня правило не хайповать ничего mm -hmm. от юбисов и ждать худшего. Думаю, не нужно mm -hmm. напоминать почему. Но если реально получится годнота, я первый, mm -hmm. кто скажет. Вс, mm -hmm. господи, 10 из 10, а наверное уже одиннадцать здесь. Третья игра называется Prime Проект Не, было. не было. Эта игра уникальна для серии в том плане, что она представит О! сразу. Это же! Это как Хрониклс Индия и сеттинга. Мы сможем посетить Индию, Империю Ацтеков и Средиземноморье. Самое главное, а, империя Ацтеков это не Это еще и время. Эта империя просуществовала где-то два века. Так что можно сказать, что события игры будут лет? в 15 или 16 веке. Игру делают разрабы из Юбисов София, которые до этого создали Liberation и Изгой. Судя по линктину креативного директора студии, З, игру о, начали о, делать сразу о, после выхода DLC о, так, о, так что проект как минимум придется ждать до 25 или 26 года. Опять же мне нравится идея игры. Ну посмотрим, что у Софии получится. Потерпим, потому что после дополнений, проклятие фараонов и собственно мега провальный рассвет Ракнарёка, я в этой студии жестко разочаровался, потому что это была одна из немногих студий, в которой верхушка не уволилась. Тут люди, которые над серией работают больше 12 лет, они взяли и сделали это. Ааа, умер от бра. Умер от брати. У нас четвертая игра Assassin's Creed Project Raid. Shadow Legends. Это игра, которая. <oppression> <just> <tapas> <ice> игра просто называется Raid. Итак, что это за проект? Это фри-туп-плей кооперативная игра на 4 игрока, ориентированная на PvE. Если сказать эти слова обычному человеку, который не знает их значения. а Я знаю значение. Я один. У меня тут нету трех друзей, которые, кстати, со мной тут рядом стоят. Я все делаю сам. Сценарий пишу сам, видео смотрю сам, осматриваю, просматриваю там. Все делаю сам. Нет. Он ответит, что все это звучит как проклятие, которое люди в ну требности да. говорили, чтобы вызвать дьявола. Uh -huh. И в принципе он не будет далек от истины. Когда я читал статью, то уже после слова «фри-то-плей» я сразу такой, Боюсь, я утратил интерес». На но когда туда добавились еще кооперативно 4 с ПВЕ, игра совсем меня потеряла. Вы скажете, что я слишком жесток в игре, но помимо ну концепции, да. тут и есть еще две плохие новости. Во-первых, игра без особой надобности будет паразитировать на серию. Главное, О. что есть знакомые образы. А что там внутри вообще-то делать десятые? Mm -hmm. То есть, соберите пати из Альтаира, Кассандра, Алексиуса и Арно И идите рейдить авампосты Покажите этим темплиерам, как же хорош ваш световой скрытый клинок за 15 дополнительных долларов mm -hmm. Вот реально, именно этого от серии мы хотим Я вот перепроходил недавно второй части и подумал Блин, как же тут не хватает фри ту плей элементов Ubisoft, это вы должны были добавить в ваши игры еще в 2009 -м. Опоздали немного, но ничего страшного Главное в каждой конечно, серии сделать такую Это, конечно же, было... Сказано с этим сарказмом, потому что, ну, я знаю, как... игру, меня уговаривать не придётся. Буквально новость вышла где-то час назад. Юбисов, по всей видимости, собирается закрыть несколько офисов в Европе. И они, короче, переходят больше на фри то мобильные игры и прочее. Ну что, я вам yeah. говорю, Играйте, чтобы... Никто не будет в эти игры фри то наиграть. Не, ну я, конечно, могу на мобильный телефон закачать себе, к примеру, Assassin's Creed, но я не люблю только мобильные игры. Я, не, я, конечно, могу попробовать скачать Assassin's Creed на телефон, но у меня экран сменился, у меня теперь iPhone. У меня теперь не Android, у меня iPhone. Спасибо, очки. Я yeah, yeah, не, я тоже конечно, не буду. Не Второй момент. Игру делают тоже. китайские разработчики. Ubisoft Ченду. До этого они сделали такие шедевры, как Scrabbles, Уэлл well of Fortune и Rabbits Party of Legends. В смысле, вы не играли в Rabbit's Party of Legends. Не играл. Вы после этого себя называете геймерами? Знаю, я перебарщиваю. Студия, не прям ужасная. Ну-ка, Ладно, ладно, сейчас. Создать большой проект во вселенной Ассасина. Чут у меня большие сомнения. Ну и. Ага. проект у нас эху. Игру разрабатывают Ubisoft Ansi, и это как бы о многом нам говорит. Дело в том, что студия Ansi – это те люди. Изнять себя. немножко еще подождать. Выключил, выключил. Выключил. Выключил, выключил. Выключил я. Печку создавали мультиплеер для ассасина. Ну и, собственно, как вы догадываетесь, они делают отдельную мультиплеерную игру во вселенной Assassin's Creed. Думаю, многие вспомнят, mm. что Юбики давно хотели сделать что-то типа GTA Online. И вот, собственно, и решились. Mm. Я уже представляю, как с друзьями летаем на машинах Леонардо, <связываем> приземляемся в жирли вулкана и деремся mm. с мифическими монстрами. В процессе mm. на нас нападают летающие дракары на частицы Эдема в mm. Ведь mm. это mm. Mm. Что самое главное, mm. игра будет полностью построена на той самой системе Ubisoft Скалар. Короче, Эхо будет игрой, которая потребует от вас только одного. Хорошего интернета. Игра не будет использовать ваши ресурсы. Абсолютно все будет в облаке. Более того, эта система Скалар позволяет создавать гигантские миры. Держать огромное количество игроков на карте. И все это идеально стабильно. Или вот патчи. В наши дни они выходят. Потом надо их скачивать. Mm -hmm. Подождать полчаса инсталляцию. Yeah. Пока программа обновит весь пакет данных. А в Скалар yeah. можно менять вещи на ходу. Если есть какая-то проблема, mm -hmm. Назрабы просто ее правят. Без выпуска какого-то патча, причем обновления будут автоматическими, и тебе даже не придется выходить из игры, чтобы изменения вступили в силу. И звучит все это очень хорошо. Но я напоминаю: Ubisoft уже почти 14 лет не могут починить свой гавный сервис. Поэтому я не знаю, как они будут реализовать такую продвинутую вещь. В общем, все эти новости местами звучат интересно, местами не очень. Но все же хочется дать компании минимальный кредит доверия, потому что им придется постараться, разрабатывая mm -hmm. игры. Как говорят инсайдеры, юбики сейчас идут в Абанк. Они будут выпускать yeah. Ассасина каждый год, и это не от хорошей жизни. Ассасин – самая прибыльная серия компании, и они будут жестко ее удаить, А чтобы заработать более-менее нормально, придется вкладываться в качество. Ну, сорян, yeah. Ubisoft из этого никак. Чтобы игра продавалась, нужно, чтобы она была хорошей. Видимо, чтобы эффективные менеджеры дошли до этой мысли, компании надо быть буквально на волоске от закрытия. Но, впрочем, до этих игр еще очень далеко. На сегодня у меня все. Напишите, что думаете о том, что Ассасин снова стал конвейером. Поддержите лайком и подпиской, если понравилось. Также заходите в мой ламповый телеграм-канал. Ну а пока, до скорого, ребята. И, кстати, ко мне это тоже. Можете в телеграм-канал на мой подписаться. Я тоже вас буду тут ждать. И ссылка на видео будет в описании И, конечно же давайте всем ребят да как мне кажется Ubisoft ну как бы они не особо такой конвейер ну буду, будут может быть игры которые там ну, более менее такие конвейерные но как мне кажется их должно быть минимум потому что ну, если будет все на конвейере происходить то Короче, не знаю. Будет очень, не очень, короче. Ладно, короче, ребят, давай, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах чего-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь. Пока.